Стоять нахуй. Стой. Такое? Иди домой. Зачем? А ты кто? А, ну ладно. Ладно, пошли со мной. Зачем мне идти домой, блядь? Ебись от спустя 5 секунд. Какие-то странные тут жители города, и вот это мне приходится защищать. Да, и вот, вот это вот, блядь, меня защищает? Нихуя себе, блядь. Вот это вот мне надо защищать, Вот да. это вот меня, блядь, взяло задачу защищать, охуеть, и не встать. Ой, ну пошёл нахуй, пошёл цена, я тебя защищаю. Пошёл сам, нахуй. Пошёл нахуй сам, ряженный, блядь, болгар. Пошёл нахуй. Нормально. Как я люблю этот. Да, это РДМщик, да, сука, он плохой. Не делайте так, как делает он, если вы хотите нормально играть на дркрп серверах. Я не буду его выгораживать и не поддерживаю его действия. Он нарушает правила, которые нарушать, ну, не стоит. Но благодаря этому типу я поймал достаточно сочный момент, когда Шкаляр решил восстановить правосудие, начав РДМить РДМщика. Это просто пиздец. Сервера, это просто пиздец. А, ну что стоит, да? Мой любимый сервер это русый литр плейш. Сука, блядь. Ебать он здоровый, блядь, как пельмени. О, это плотной! Ой, сука. А ч он ничего не сделает с ним? Стой, блатной! Блатной, стой! Стой, блатной, блять! Устаю, бля, ну уже поздно, поздно стоять, уже поздно. Ну Одором, да, бля. Ну да. Лет, ночью лет? Знакомьтесь, это второй наш главный герой Я говорю сквозь смех, потому что он решил на себя взять роль народного мстителя А делать именно что? Нарушать правила, чтобы искоренить нарушителя Ладно, хорошо, я понимаю его негодование Он зашел поиграть, а тут какой-то челик заходит и всех расстреливает Ну, я будь бы на его месте, наверное, бы тоже сгорел Я опять же прекрасно понимаю, почему он так бурно реагирует Но все же факт остается фактом Он чтобы как-то зато Поткнуть нарушителя или же помешать нарушителю нарушать, стал нарушать правила сам, почему. 20-летний долбоеб. Почему ты, блядь, еще без девушки? Почему ты, блядь, у без девушки? А какого хуя ты сидишь в этой ебаной игре, блядь? А какого хуя ты сидишь в этой ебаной игре? У меня тоже вопрос такой навязывается. Ты что, его покачать решил, что ли? Ты, блядь, приблотненный, сука? Сто, не убивай его, блядь. Блять, не убивай его. Я твою мать не поняла, что ты такой сос малолетний. Блять, ты такой сос малолетний. Пиздю говорит про хуй соса малолетнего, сука. Я угораю. Я не могу. Ты будешь дохуя, понимаешь? Ты меня своим весом будешь дохуя? Нет. Ты просто, я тебе подойду, и ты мне сразу у меня хуй. твою. А почему ты утром не заходишь? А? Боишься админов? боишься того, что я захожу? Да, я днем захожу, не переживай, я днем захожу, и днем. Давай, победи, блять. Да, да, я понимаю. Да, посмотри, сколько у тебя нахуй часов какая разница, сколько у меня ну подожди сколько мне интересно 22 Двину... два два часа два часа 30 минут играл я на это все разил 10 15 раз к слову и все, и все а разы а я просто вас пошел вообще в а -а -а, карто тебя балки пил. А у тебя бля 210 часов. Ебанной, да, каждую, знаешь, знаешь, у тебя 210 мы мы часов. Что дальше, блядь? Это кажется не в твою столько пользу вбросов, сейчас аргумент. Столько бросов, столько бросов ты сейчас бзди. У, у меня что, больше меня, часов, чем бля. у них бля. у двоих унычиков у полкулистов. Бля, у меня больше член чем у вот вы этого грабитель. Раза в нахуй. Парень, ты такой бездор, это просто Алкуризм, бездар, бы, вообще нихуя не говорил бы и сидел Алкуризм. бы дальше впитывал, блядь. Нет, брат, блядь, ты? злой такой, успокойся, блядь. Я не брат, брат, блядь. Блядь. брат скрипай, с какого брат скрипать. Умираю. тебя. А вот ты умираешь? Nee, so, не, не умирай, хочу, еще. Солидный. Ладно, похуй. Бля, парни, короче, ходят слухи, что специально yeah. от, от меня здесь, короче, грин зону поставили, чтобы я тут человек на спауне и хуярил. А да, он отвечает, да. это, это из-за меня, из-за ты... меня, из-за меня das отвечает. Das у тебя. <laughs> это ты видишь, это ты видишь Дрэнда. Дрында. Хуй знает кто это. Кто Блин, значит, это не ты. Бля, ты можешь мне отметить, чтобы я понял, где мне чего плевать и Вот, вот, вот, вот, вот. Они не показывают нихуя. А, все, понял, понял. Вот сейчас я сейчас запонят. Слышишь, Child Abuser, Child Если ч, подыграй. Кто может? То, может это сексоник с Подыграй, Бля, я тут не умираешь, тут не Да все, все, тихо, сейчас, подожди, подожди. Сейчас подыграй. Ну-ну-ну. Сколько? Вот, вот, вот, вот, вот, вот его можно. А, ну тут, а, ну тут по мне регает. Ну я понял, где все. О, я опять понял. второй фрикил у этого долбоеба в маске. У меня жалоба на игрока Колс, он в Заграбителя играет, он убил уже два раза от Child abuser, просто так. Доказательства есть, блять, меня там не было. Ну, логи и демка, все у меня есть, просто вот Эпни сюда, да, колса. Да. Я, я вам не мешаю, ладно? Я просто люблю Народно, народ же брат. Ну, давай. Это ведь белый, белый, белый! Бля, иди отсюда, всё, нахуй. Все, я ушел, я ушел. до свидания. Он убил два раза чела на профессии элиты, без особых на то причин, вбегать просто Почему? Почему вбегает. я его убил? Да нет, я ебу, почему, почему то его убил? убил у тебя, поэтому фрикил. Заходят. Нет, блядь. В смысле нет, блядь. У тебя есть объективная причина его убивать на спавне сразу? Да. Пизда какая? Людей ебашит просто так. Демка. Потому что человек арестовал. Это у тебя должна быть, демка, ты жалобу кидаешь, дядя, ты еще ебанутый? Это ты, видимо, ебанутый, сука, порося, блядь, у меня на тебя демка, а не на него. Гитар, гитар, гитар, гитар. Ну вот Ну вот, блять У меня на демке видно то, что он Ничего не делает, но выходит со спавна И ты его убиваешь, сука Какие у тебя контраргументы Тэпни сюда, чья Он подтвердит, что он выходит со спавна И этот его убивает Жалобы, должен, не чай, не ну, но да, он здесь. просто не успел он выходит второй раз он его опять убивает Он с дробовика кажется для этого логи есть логи не являются доказательством в смысле ну, логи не, не являются доказательством то есть в логах пишется а по твоему полная хуйня да вполне у Арци спроси ну, логи так-то не являются доказательством, но у тебя есть демка вроде как. Ну да, но не сюда, да. он подтвердит то, что кто-то его убивал уже два раза. Ты посмотри тоже ну, по логам. Это меня, Блядь, что доказательство. Да. Ты меня? не не не не, -не. Uh -huh. Трепнуть, можешь, бля, абьюзера? Всем найдите? привет, на мой любимый дарова. сервер. Здорово, мужик, здорово, как дела? Нормально, только у меня тут как проблема. Дела? Я потом с у, у, у него тихо, два фрикела фри Да, тихо. он тебя два, два раза убил, когда соспавливал. А, да, подтверждаю, тут подтверждаю, подтверждаю Я стоял на спауне, стоял на спауне, вот этот молодой человек меня начал спину расстреливать. XM какой-то там, дрываш такой есть, который много раз... Технилогия, не у меня демка есть. У меня тоже демка А что тут лишний делает, я не могу понять, почему тут лишние стоят на разборке? Вообще мне нужен администратор, колс и чай-добьюзер. вообще У меня демка есть, у меня демка есть. Того, кто тоже Б разбирает. ЖБ разбирает Кимбер. Кимбер, съебались нахуй в страхе отсюда. И че, что ты видел? После этой разборки поговорим о моих рекилах, если они есть. Сейчас идет другая да разборка, дай. хули ты сюда влезаешь, сын долбоеба, Тупоголово, блять. Никакого смеливча на ебучей админбазе, если это админбаза. Еще черт, мол, и что так, ты конечно. из меня запанишь? Ну, ребят, давайте до запанишь. конца мою ЖБ разберем, разберем нашел, почему, сука, иметь, это неплохой. остановилось вообще процесс. Дайте нам разобрать ЖБ, уберите лишних людей, пожалуйста. Ну вот, долбоеб, сибись нахуй, нас начнешь ужалоба, блять, идиот, тупоголовый. Нахуя две разборки смешивать, я не понимаю. Одна, блядь, пусть закупаемся. У меня жалоба сначала на... Да, в смысле, что вы убираете? Что холса убирают? И на него жалоба, блядь, пришла. Почему к тебе, админ левый приходит? Убеди его назад, Кимбер, пожалуй. Сука, это стримить надо, блядь. Так вот, еще левого убери просто левых поубирает. Че он ходит, блять, постоянно мешается. Мне, думаю, Тебя не спрашивали, тебя не спрашивали, ты сейчас. А мне похуй, да тебя не спрашивают. похуй, у него нет такого поведения на разбор, как на Макимбер. Максмани сроком, мы еще будем. А, Блять, Кимбер. Это, блядь, вот так вот, вот человек, которого два раза зафрикилил колс. Да. Если ты откроешь логи, открой, лежал, пожалуйста, сам. их сейчас, ты увидишь два килла от колса в сторону абьюзера. Там с вроде бы он его убил. Да, с XM. -а. Ну вот. Причин как таковых нет, он выходит, убивает его на спавне. Я говорю об этом. Держи. Это. Ой, один тыр доказать... всем, блядь. Ахуй да. ечал, да это ты крутой, не Да это не твой, хлебец. Да ты крутой. слышишь я вижу, вот блядь. смотри, если так как по, по, по серьезному рассуждать, ты, он говорит но то, но что вот он его убил, за то, что он бегает, еще кого-то там убивает но да это, же, говорю, по страшно, это же, по сути, не его дело. Это же, по сути, не его дело. оружие, нахуй, я его Мне было страшно стреляли, блядь. Заткнись. Я тебя перебиваю. Я разговариваю, я жалобу попадал. Его да, по Я мама же не научила людей не перебивать, блять во время разговора. Такой, да. сука, дебил, блядь, из племени Я не Я Я не Я скинул. есть. Блять, давайте сейчас разберемся. Блять. Короче. Блять, ребят, ребят, ребят, ребят. Ша, вы понимали сейчас на каком у разбираем? Смотри. Короче, после этой жалобы, да, даже если ты сейчас найдешь доказатель, ну, у тебя будут доказательства, что он нарушил прав. я могу просто на словах это объяснить абсолютно спокойно. Почему его даже кил демонстрация? Да по послушай, он объясняет это тем, то, что чел, который бегает, вот фрикилит, его, его тоже надо как бы взять и убить. Но он-то по факту не относится к перестрелке чужих двух людей. У него своя какая-то РП-жизнь. Было бы уместно, если бы он его убил в случае а самообороны, например, какой-то. Вот и все. Мне стало страшно, вдруг бы он меня убил, я страшно, поэтому ты вообще там месяц на глазах куча людей меня застрелил. Во, пытается, блядь, да, ты уже слышишь? Не... С точки дальше, дальше закона, послушайте, ребята. Дальше, дальше. Он уже сейчас там... сам, видишь, наговаривает. Вот смотри, по факту, Нет. перестрелка абьюзера с кем-то другим, ну, даже если у него там и был какой-то фрикил, кого-то он взял, расстрелял без причины, к колсу не относится. То есть непонятно, зачем он решил взять, убить какого-то мента Слушай, а вот если со стороны РП рассуждать Он же не знал, почему тот его убивает Что он знаю. делает, зачем Блядь, дай я дорасскажу до конца Он берет в какой-то, возможно, РП-процесс И, РП и перебивает Возможно, он кого-то пытался задержать Чего не отыграл Ферр РП И тот, не знаю, начал отчитывать То, что вот один, два, три и получается так, то, что его он не слушают, ездит, и он скорбь, решил... Бля, да он пиздит, давай быстрее, что Да, Пау, свое, блядь. <свят> Сын, вот. блядь, обезьяны нахуй. Так вот... А, я говорю о том, то, что ему в эти разборки между другими двумя игроками лезть не нужно было. У него другая цель, он, блядь, не защитник людей... С двумя игроками он уходит, хуярит всех, говорит, что сервер дерьмо, блядь. Как... Блять, это его дело, его должны оружие. были за это наказать, а вот. Они... какой-то чел, блять, болван, сука, отбитый наглухо, должен был бегать и его фрикили два О. раза. Вот. Ты вот думаешь, что думаешь, ты его два ты раза чел? убил, ты прекратил, э, не знаю, какие-то нарушения с чьей-то стороны? Серьезно, бы он меня ебнул? Сука, если бы блядь, он тебя ебнул... Это была бы исключительно да твоя что? вина, потому что ты не испугался, да. ты полез на чело, который убивает именно? всех, бегает. И ты, зная это, нарушил правила Феррер блядь. А, парни, смотрите, да. а, вот как, как, как вы что? А вот этот человек ни разу никого не перебил, говорил, уверен, на самом начале разборки. Вот этот человек постоянно уникает, что-то типа, у-у-а-а, -а -а -а -а. я тебе дискорр покажу, у-у-а-а, -а -а -а". вот это вот Да, что, я считаю, я считаю, что вот этот человек говорит прав. Вот like, that... слушай, подожди, пока дискорр не пошли, что ты думаешь по этому поводу? Даже, да, если возможно, у абьюзера есть какое-то нарушение правил, но все равно действие вот этого вот дебила, блядь. То, что он бегает, сука Ну, да, оба отлетят по... Отлетят оба, но Он сейчас на жалобе уже сам себе наговорил То, что он нарушил РП, блядь Он не побоялся чела, который бегает, по его словам Расстреливает людей, достал оружие И полетел с ним махаться Типа, у тебя два фрикела и РП. Да. чё ты, сука, на это скажешь При... Полудурок, ебаный, блядь Пробирочный, сука Пиздец, очень тебя словили чел Не, мне, я, мне, до начала свои жалобы Разбил мне сердце, так что я предлагаю Его забанить на максимальный срок Особенно а, вопросы будут. Ну, ФеррерП и нон потому как что как он говорил виднее. про оружие у человека. Вот, а вдруг он меня убьет, я побоялся за это, и он, блядь, сам себе противоречит. Я побоялся, что он меня убьет, и достал оружие в ответ. Начал с ним ебашиться, да. Два фрикела нон-РП и Феррер П, блять. Молодец, сука. Шо ты, и сука, вот доволен, есть... блядь? И это еще, кстати, куча оскорблений в нон-РП вон там, вот на грин-зоне. С твоей стороны. вот ты уже, кстати, не вот первый. А тебе вообще говорит, не стыдно? Че ты молчишь? Тебе не стыдно. Ты там платишь или что ты? Хотя бы можешь признаться, что да, я нарушил. Подожди, у обезьяны жопа я... красная что, стала, типа... блять. Пока подожди, отмывает. Оу, сука, ответь, блять, поварешьку изо рта достань, блять. Тебе в школу завтра не надо завтра. Забаньте его первым, пожалуйста. меня вторым, его первым, пожалуйста. Я вот хочу посмотреть. Покажите мне демку на него еще, блять Так в смысле, блять, он тебе сидел объяснялся. Я это ситуация. Меня, так все, что, он, да, он не ни слова наше. бля не отрицал он даже объяснял почему он что то сделал сука он видел нарушение Если Вот отказались видел проблема. его нарушение. что да. такое а то есть ты уже обманываешь админа сука серьезно у тебя разборка Но... писала я могу прям сейчас демку уже покинул демку демку да Шутки. у меня все пишется да вы давай И колсу смотрели, короче бан. Минут. свинья твои последние слова про да, они, слышишь? Слышишь? Чао, Да они выкупают то, что мы, мы по приколу, блядь, это сейчас сделали. Блядь, ему ещё 5 минут продлили нахуй. Ну, Но... да, потому что... Он полным на на Блядь, чел просто хотел побыть народным мстителем, в итоге получил пизды. Блядь, хер... Слушай, а потом напишет жалобу. Ну, так, в общем... Мне, сука, снова заложен нос, и это, оказывается, даже не аллергия. Это какая-то хуйня. Ой, блядь. Вообще, я тут играю впервые. На серьезе я тут играю впервые. Я примерно знаю, какие здесь могут быть людные, какие безлюдные места. Заман. Зашел раз, зашел, два, зашел че, три. Ты шажа, дрем. Тупое существо. Понял. ТП. Останови. И че ты меня Т.П. У тебя нарушение фрикила. Что? Что, что? Фрикил, у тебя нарушен, говорю. А где именно? Ну давай уточним с тобой, а что ты тут делаешь? М? Что ты тут делаешь? Да, я просто наблюдаю, так сказать. не надо, мне это мешает. Мешает? Ну ладно. Давай уточним. Я, получается, шел, пройдем. Шел по улице. Вот. А улица находится ну, в общественном месте. Это считается общественным местом. Ну смотри, я зашел в здание, сказал. Нет, давай сказал я тебе объясню. Зайти. Давай я объясню тебе. Нет, давай я скажу. Не, не, не, я, я администратор не заметил, из нас тебе двоих администратора и сказал, я. Зайти. Ты меня слышишь? Нет? Я администратор, давай я тебе <свят> объясню. <свят> Я иду. Как итог, начинаются самые тупые мувы от его соклана-администратора. Да, мне мешает присутствие других игроков, посторонних, которые вообще никак не относятся к ситуации. Если вам в кайф собирать, будучи админом, какой-то цыганский табор на жалобе из людей, которые совсем никак не относятся ни к ситуации, ни к жалобе, ни к РП-процессу, то это ваше дело, а я разбираю жалобы так, как удобно мне. гей. Зачем вы все пришли сюда? Можете уйти? Посмотреть. Ну уйди, ты мешаешь. Нам мне интересно. Уйди ты мешаешь. Где я мешаю? Уйди, ты да мешаешь. Где я мешаю, я просто стою рядом. Уйди, я говорю, ты мне мешаешь. Я просто стою рядом. Я еще раз последний раз прошу, уйди, пожалуйста, ты мне мешаешь. Это, это рп крыша, крыша. Он может быть. Что... Можешь находиться, от РП крыши. Ты мешаешь проведению разборки. Окей? Так это РП крыша, я имею здесь право находиться. Окей, хорошо. Я же тебя тэпнул, мне нужно объяснить, в чем ты не прав. Смотри, да, я зашёл в общественное место. Ты, мне не дашь меня Нет, ты меня можешь послушать. Ну, давай, давай. Я иду в общественном месте, и ты из общественного места людей вылавливаешь. Вас было видно с улицы, что является общественным местом. Если бы это было в гетто, я бы понял еще. А так ты вылавливаешь людей буквально как бы с улицы. То же самое, что если бы ты, не знаю, сокон со, просто людей вот в том здании... Uh, не знаю, заставлял под долом пистолета подойти к тебе. Картина три конченых еблана наглядна. Вот этого бандита, который сейчас со мной разбирается, не в счет, потому что он вроде бы более-менее адекватный. Я попросил самое обыкновенное не мешать мне своим присутствием, чтобы я разговаривал с нарушителем, предполагаемым, напрямую, без каких-то других челиков, которые стоят рядом и подслушивают. Они начали со мной спорить, мол, это РП-зона, и мы тут делаем все, что захотим. Но как-то супер странно выходит то, что один из этих троих долбоебов попал на РП-зону таким образом, что его просто взял физганом его знакомый и перенес. Сюда. Ну и что ты делаешь? Зачем ты сюда притащил человека? Он попросил меня. Ну вот этому человеку, админу, не нравится то, что за ним наблюдают Ну это РП почему? Так ты его не РП путем притащил! Но я могу его убрать отсюда если человек меня попросил? Ай, ладно, короче, все. Нет, но если хочешь, я его могу убрать отсюда, без проблем. Убирай. А ну все, вот он ушел. Убирай ты не можешь за админобуз банить, только наборная а я тебя не спрашивал конкретно я спрашивал других людей Не мешают. привет Артс я сейчас первому игроку объясняю его нарушение, затем следующим людям хотел бы чтобы выписали бан получается Капибара который не может нормально послушать просьбу не мешать мне на разборках своим присутствием и взял еще сюда притащил человека Уйти, пожалуйста, тебя нормально Человек попросили. Попросил. Так меня, меня не идет, какой чел попросил тепнуться, вот, чтобы ты сюда прилетел, принес его ко мне на жалоб. Нахер ты мне людей, ты весь сервер мне хочешь сюда? Принести? Я говорю, сейчас меня забанят. И да, Фликс, я тебе не на эту крышу показывал. НРП-зона в другой стране, дальше в вообще. Может, ты вообще отсюда нахуй пойдешь и не будешь мешать разборкам? Не выражайся, не выражайся, не, не выражайся, все. Ну, слушай, он вообще-то там отсчет начал до того наказал, времени, когда меня наказал. снимут я, наказал, я не думаю, сразу, что с ним я... нужно разговаривать прям вежливо Короче, он выдал 6 часов за админобус Начинаю объяснять. Квартиру, которую вы видите по центру на экране, рейдили. Рейд закончился, теперь нет необходимости бегать с оружием вокруг нее, стрелять или же делать что-то типа криминального. В это же время администратор и его дружок дебил, которые также мешали мне на жалобе своим присутствием и комментариями, они начинают нарушать правила нон-РП. но потом у администратора появится еще одно нарушение, о нем немного позже. Нон-РП заключается в том, что они бегают и тестируют якобы оружие, стреляя в воздух в людном месте, в элитном районе да посреди улицы нет уйти куда-нибудь не знаю в пустыню нет уйти куда-нибудь в гетто или же просто сесть дома его тестировать нет блять будем лучше бегать по городу и башить во все что видим и не видим А у них тут Пвп или чё? Да тут да? Я свой. И что это за Я хуйня? День, мы мы поняли оружие. Просто оружие еще. Я с крыши все ходить. Дело это в каком-то безлюдном месте. Э, вы куда идете? Вам туда нельзя. Окей, хорошо. С этого момента я начинаю нарушать правила халатности, за что потом я получу все таки заслуженный бан. Правила Руселита гласят о том, то, что я не могу выдавать наказание в РП профессии. Вот этого я не прочитал и с нарушением своим я полностью согласен, но есть одно но. Один из этих двух дебилов, которые тестировали оружие, является администратором и он видел нарушение правила нон-РП со стороны его друга и ничего ему не сделал. Но это нарушение правила 6.4. Если игрок нарушил правила, то вы обязаны провести с ним разборки. Он мало того, что увидел это нарушение ничего не сделал, так и пошел дальше с ним вместе нарушать правила ННРП. Немного потом он также нарушит правило 6.2, где будет угрожать мне наказанием в виде бана за халатность, которую я все же получу. Ну а что будет дальше, слушайте. Челик, который нарушил два пункта халатности, подает на меня ЖБ куратору за ту же самую халатность. Ее разбирают без моего участия, при том условии, что я просил меня тэпнуть на жалобу, чтобы я мог что-то хотя бы объяснить о халатность, давай, удачи тебе. Что это Удачи, значит? всего хорошего. Что ты жалобы на В РП-профе запрещено банить. В рп запрещено банить. Арт на сервере. Кстати, вот у, меня, у него на меня есть э, там какая-то, темка, то, то, то что-то еще, блять. Но у него что же халатность. Если игрок нарушил правила, то вы обязаны провести разборки. Запрещено угрожать игрокам баном, киком, мутом и подобными наказаниями. Дальше в течение 11 минут, я нисколько не преувеличиваю, в течение 11 минут я сижу на квартире у себя, что-то застраиваю и также жду ответа на свои сообщения в чате. А именно, я просил, чтобы меня тэпнули на разборку и разобрались в этой жалобе вместе со мной. Я нисколько не отрицаю нарушение правила халатности, но я также просил разобраться таким образом, чтобы выявлены были все нарушители, а не только я один. В этот момент, когда я писал в чат, на сервере был как раз таки тот самый куратор, который разбирал на меня жалобу, но он почему-то счел нужным не отвечать мне и просто кинуть меня в игнор вместе с остальными администраторами чтобы не быть голословным я все же поставлю скрин где будет показано сколько я ждал в каком моменте меня забанили и в какой момент конкретно я жду ответа себе, Это... наказывать я Здесь. понял а как-то может быть разберешься пока что мне выдали наказание за халатность но я ее нарушил, да, я этого как бы не стремаюсь признать, но нарушил ее не только я. Если углубиться в это правило и рассмотреть эту ситуацию, то видно то, что нарушил еще тот администратор, который на меня настучал. Вот. И он нарушил ее по двум пунктам. Администратор почему-то, который меня забанил, Артс, а именно куратор сервака. Он как-то, ну, не посмотрел на то, что, ну, я вообще-то на сервере, и я вообще-то хочу тоже поучаствовать в разборке этой, что-то сказать свое оправдание, он почему-то забил хуй на это. Хотя я писал об этом, то, что если у меня будет на меня жалоба, то меня тэпните, вон, я даже спросил Арц, когда то на меня Б. потом, если будут разборки, меня тоже тэпаете, вот, вот. Они решили меня все коллективно игнорить. На момент создания ролика я уже наказал кучу нарушителей. Также некоторых я не смог наказать. Как минимум того администратора, который тоже нарушил халатность. Я наказать не могу, потому что мы с ним равных привилегий. Соответственно, что? Челик, который на меня наябедничал, нарушил также два пункта из правила халатности, а также нон-РП. После этого он ливнул с этими двумя нарушениями, будучи безнаказанным. При всем при этом, куратор ничего не нарушил, поэтому нет к нему никаких претензий. Но у меня есть для вас прекрасное предложение. А именно, я играл на третьем серваке Русэлита. Вы можете туда зайти по айпишнику в описании, и в течение дней-двух, может быть, выявить этого челика, который был на равной мне привилегии и нарушил халатность, а также нон-рп. Если вы его выцепите на серваке, то не нужно ему портить как-то жизнь, убивая, грабя его и все в таком духе. Не нужно, просто подайте ЖБ, покажите мой ролик в качестве демонстрации его нарушений и ждите реакции. На Куратора нет смысла бычить, у него нет никаких нарушений, потому что 6.19 пунктов гласит о том то что на него не действует правила, и как бы нам он не нужен нам нужен донатный супер администратор который нарушил правила на стримах очень трудно не заметить когда я захожу на какой-то сервер то зрители начинают забивать рофловые жалобы администраторам, тем самым мешая работать но сегодня у вас есть наилучшая возможность чтобы кинуть жалобу не по рофлу а по делу нарушитель конечно не такой серьезный как тот кто сбил бабку на самокате а также оскорбил кого-то на серваке в майнкрафте но все же тоже нарушил какие-то правила и может быть Понести за них наказание на сегодня у меня все. Я записывал на сервере Rusilit третий сервер IP, группа, а также Discord, где вы можете накатать на него жалобу. Я оставлю в описании.